У нас сегодня задача понять, как не стать мишенью для, другой, для цели другого человека, или предприятия, или еще чего-нибудь. Все люди, которые на наемном труде работают, они все работают не на свою цель. Да? Или у них цели вот такие, с помощью их зарплаты, которые они могут решить. Ну, например, человек зарабатывает, я не знаю, сколько там люди зарабатывают, но обычно там до 50 или чуть выше 50 тысяч рублей. Что они могут на свои деньги, какие цели поставить? Дом построить? Могут. Сколько на это лет уйдет? Без чужой помощи, без взаимопомощи, да? И вот начинаются вот эти слияния, семьи сливаются. Твои 40 тысяч, мои 60, уже 100. Из них мы будем 90 откладывать, на 10 жить и может быть когда-нибудь дом построим. Ну, На самом деле это такой длинный путь. Как зарабатывают и строят дома другие, это другая история. Да? Понимаете, что с помощью другой истории это создается. Это другое мышление, это, это друг, другие действия. Да? Чтобы было другое мышление, чтобы были другие действия, у вас должен быть определенным образом настроен мозг. Мышление ваше должно быть настроено определенным образом. Когда вы учитесь этому, у вас начинается волшебство. Кто хочет стать волшебником, плюсики поставьте в чате. Для тех, кто хочет стать волшебником, открою маленькую такую истину, да, которую все знают, но может быть посмотрят на нее по-другому. Все, что в вашей жизни происходит, это вы сделали. Сколько у вас денег, это вы сделали. Какое у вас отношение, это вы сделали. Какие у вас там, бизнесы, это вы сделали. Как, как, какая у вас семья, вы сделали. Какие у вас друзья, это вы сделали. Если вами там пользуются в отношениях, если пользуются в др друзья, если пользуются, если вами пользуются в бизнесе, ну или там на наемной работе. Если вообще по жизни вами пользуются, значит вы не понимаете, куда вы идете, у вас нет ценности своего пути, своего собственного. И вам нужно задуматься, где я в этом, во всей этой жизни, я где кто, зачем я сюда пришел и что мне с этим дальше делать. Да? И я вам рекомендую научиться ставить для себя цели и начинать учиться достигать их, идти к этим целям.